Друзья, всем привет! С вами Геннадий Стомин и канал Добрый Гена. В одном из своих видео я рассказываю о том, как убрать дефект, брак циркусон насоса, который у меня стоит на полу. И подписчики, также просто гости канала стали задавать вопросы о том, чтобы я рассказал о своем коллекторе в целом. Многих заинтересовала моя система. Хотя я не скажу, что про она моя, но да, в разработке именно этой системы был именно я. Итак, первые две задачи, точнее, основные задачи, которые передо мной стояли, это сэкономить непосредственно на сборе данного агрегата. И второе, чтобы в дальнейшем эксплуатация приносила, э, приносила, так сказать, пользу, коэффициент полезного действия был высокий, с минимум затрат котва, так сказать, чтобы он меньше работал, следовательно, меньше газа потреблял и так далее. Ну и обслуживание, естественно, тоже было минимально. В принципе, обе, этих, обе эти задачи мною были выполнены. Как вы видите, вся эта система фактически состоит из труб ПВХ. И если взять заводские, вот, ребенки там и так далее, то это людям выходит в 30-40 тысяч минимум. Ну, тут сами понимаете, наверное, в магазинах ходите, что здесь... Вот это, вот это все это стоит огрещенный. 30, 40, 20 рублей и так далее. Ну, сварочный аппарат практически есть у каждого. Мок краны чуть пода, подороже. Вообще из этого всего агрегата, вот из этой всей системы э, коллектора, самые дорогие вещи это циркуляционный насос 45-5 тысяч и, так сказать, термоклапан, с помощью которого мы регулируем температуру в наших полах. Он же выполняет как раз основную роль по экономии так сказать, и тепла, и расходов да, вообще в целом. Теперь второй момент. Как же все-таки работает система? У нас есть общая система. Это батареи. Две на внизу на первом этаже, две на втором этаже. Вот. Батарея, как мы знаем, температура намного выше чем температура в теплых полах, да, там может быть и 60, и 70, даже 50, ну пусть даже 55. <coughs> Теплые полы, и комфортная температура, когда 35, 37, но ну, максимум 40, то это может уже даже ноги так немножко гореть. Следовательно, Из общей системы поступает вода термоклапан. Термоклапан мы можем установить от 35 до 65 градусов следовательно устанавливаем температуру на 35 вода сюда поступила дальше пошла по системе циркуляционный насос гонит эту воду дальше у меня три ветки кухня, столовая и ванна да? одна сейчас у меня выключена так как у меня собака хаски и для нее тепло это ну, хуже, <laughs> очень плохо следовательно вода поступает и пошла по веткам все три ветки у меня приблизительно одинакового а размера. Это 47-50 метров. Общая, конечно, длина 150 метров у меня потратила. Вот. Почему должны быть одинаковые, чтобы температура обратки также была приблизительно одинаковая? Ну, она постепенно остывает и возвращается. Возвращаться будет приблизительно с одной температуры. Следовательно, дальше обратка и часть воды назад в систему а часть воды поступает опять же на клапан здесь вот даже видно она остывший да приходит более осты... остывший следовательно клапан сам автоматически открывается смешивает эту воду до той температуры которая нам необходима и система опять пошла вот. то есть вот э, эта система она в принципе э, ну как сказать автономна автономно, практически полностью, да? она сама по себе гоняет эту воду, как чуть остыла, чуть-чуть открыла и закрыла, то есть, по сути, котел на нее не работает, как многие в интернете берут и без регуляционного насоса ставят, прямо на котел, что приводит к поломке котла и, следовательно, вообще дом становится холодным, не вздумайте так делать, а некоторые без этого клапана просто краниками, но это вообще, это надо забыть. А, еще также хочу обратить внимание, что у меня температура, так сказать термометр, стоит только на обратке. А, оператор сейчас чуть сюда подвинет. А, почему? ну Для меня важно, чтобы, то есть какая температура пойдет, это не важно. Важно понимать, сколько, какая температура возвращается. Вот. Также мы можем увидеть, что вот, есть такой перепускной клапан, который стоит порядка там, 200 рублей, он необходим для того, что, ну, в случае могут быть всякие в процессе эксплуатации. И если не дай бог вот этот клапан сломается, там, да, и, и кипяток а там реально намного температура выше пойдет по систему теплых полов, то давление в системе самой общей, она намного больше, чем в непосредственно в полах. Здесь я могу выставить, допустим, на 2 атмосферы, на 2 барреля, и вся эта вода спустится и уйдет назад в систему, то есть в полы, тем самым мы не обожгем себе ноги и с ними ничего не будет. Также в конце обратки у меня стоит односторонний клапан, почему он там необходим? То есть вода выходит да, из обратки с температурой, допустим, 32 градуса, а обратка она выходит в обратку, в общую, а обратка общая от батареи, температура намного выше. И если этот клапан не поставить, то вода может начать давить на сами полы, и здесь может образоваться пробка, то есть циркуляции не будет, а циркуляция это самое необходимое в полах. Ну вот в целом вот такая вот э, достаточно простая, достаточно удобная и абсолютно, то есть автономно, я ее вообще не смотрю, не трогаю, посмотрел температуру, там, поставил там, через пару часов, там, посмотрел, чуть-чуть а поднялась трешка, все отлично, да и так сам чувствую, То есть она реально будет работать долго и если даже, что тут может сломаться? Насос. Поменяли только насос, да и все остальное. Сварить вот это, да это никогда не сломается, эти трубы, они будут работать что знает сколько. Ну не блестящие они белые, они да ничем не хуже. Все всё, закроется, будет здесь вообще решётчик. То есть клапан вообще. Ну, то есть здесь ломаться вот в данной системе абсолютно нечем. Поэтому, если кому-то понравилась система, или у кого-то есть вопросы, то задавайте, не стесняйтесь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Геннадий Стомин. Всего доброго. Пока.